Ребята, всем привет, на Лего Мастер Пол И сегодня будет обзор на мою новую самоделку Это такая игра, убеги от великанов Прошлую игра была убеги от волка, я ее не снимал. Вот, так у нас здесь есть два жителя, два великана Что ж, сейчас я вам буду объяснять правую И Сейчас мой брат придет, Фаня, чтобы сыграть Сейчас сначала вам объясню правила игры. Смотрите. Один ход как один шаг. Понятно? Если у вас будет четыре, вы сначала поворачиваете, это считается один. Вот. Дальше. Если великан стоит здесь, а вы здесь, можете поставить... вы проигрываете. Если у вас нет стены, можете поставить стену. Я ее не принес. Тогда вы можете уйти от великана. Вот. Уйти от него. За, за... Я, я да, Задача жителей <свят> Пройти сюда сдашь великанов съесть их жителей. У меня их два И великанов два на два Вот Можно пойти здесь здесь Зеленая кнопка Это если житель, житель какой-то из них Наступит туда Тогда великан пропускают ход и жители ходят два раза если великаны наступят то тогда жители все сейчас мы сыграем с вами в эту игру с, у нас вот так что я беру... Четыре, пять. Это не пять, А после мы сыграли, да? Ну, мне кажется, на этом надо уже заканчивать видео. Я думаю, видео вам было интересно. Если вам видео понравилось, вам будет нравиться Lego Master Club. И ставьте лайки, Подписывайтесь да. на канал. Вот мой брат Ваня. Вот. Ну что ж, всем пока!